Привет, друзьяки, с вами снова Смококо и снова погоняем в Кареткарс 3. А, сейчас мы с вами продолжим прохождение этой очень интересной игрушки с новыми обновлениями, с такой классной-классной графикой. Кстати, мне очень сильно нравится графика в этой части. Не знаю, как вам, а мне очень нравится. Кстати, а вам такая как графика в этой части? В общем, я немного покатался, и у нас Френдопедия. Интересное такое название. Много новых вещей в этом выпуске. И мы вот спасли вот такого смарта от, от полицейской машины. Мы догнали конвой и его спасли. В предыдущих выпусках он нас как бы кусал, был нашим противником, а здесь мы его спасли. Как-то так интересно, все ролями переигралось, я, если честно, не ожидал такого поворота. Но улучшалки как были, так и остались. Давайте подобавляем понемножечку турбо, добавим себе одну звездочку, давайте броню добавим. А, слава богу, денег немножко подкопилось скорости добавим и давайте посмотрим, хватит ли нам о, на да, на урон тоже нам хватает а, вот, каждую вот можно купить а, ого, первый босс, интересно а, дроны, ну, до дронов далеко деньги влаживать, мы ну, наверное, не будем, не знаю может, есть другие способы а, как-то получить дронов, кто знает напишите, пожалуйста, в комментариях или, ну, или просто тупо купить их за 1000 долларов и и все. Вот. Э спин, крутим. Интересная рулетка что выпало алмазики, урон по пятерочке. И ничего. Бублик. Бублик нам выпал. Удваивать не будем. Давайте ехать как. Едем. Еху, погнали! Так, стартанули, интересно. Нит, разгорает вообще очень-очень быстро и не восстанавливаться. Кстати, кто играл уже в эту часть и добился <смех> ну результатом лучше чем у нас прямо скажу кто добился подскажите пожалуйста э будет ли нитро автоматически набираться так как было это в предыдущей во второй части в первой части и ух ты какой вертолет непонятный вертолет самолет кто это что это но в любом случае я понял что он нам сбрасывает вот эти бомбочки которые потом Ай, со временем взрывается Uh, в общем, я понял, вот эти черные плюшки, если мы их берем, когда они красного цвета, то появляется что-то, что-то опасное. А если берем, когда они зеленые, то uh, появляется что-что-то для нас хорошее. В общем, ну понятно, красное плохо он ой, ой, вот так перелетели через овраг и не заметили, как это произошло. Ой, сколько пил! Вот, ой, машинку раздавили и теперь нас режет пилы. Выезжай, выезжай, выезжай, выезжай, выезжай! Давай, давай, давай! О, слава богу, выехали, но потеряли очень много жизни. Вот так вот. Машинка, кстати, кусает, если лежит на крыше. Ну, разворачиваться нельзя, так как во второй части это было. А если она лежит на крыше зубами к противнику, она может кусать даже машину сзади. Вот. Успели мы. Жизни уцелели. Мы успели. А что же нас там накапало? Ну, немножко накапало. Немножко процентов добавилось. В общем, Берсерк опять могучая пила. Не жалеет врага. Страшная такая пила. <свист> неимоверно страшно ну давайте что же мы с вами сделаем проедемся немножко еще кристаллов насобираем кто собирает кристаллы в этой игре поставьте пальчик вверх обратно бублик ну ребята ну это не серьезно бублик обратно в крайнем ряду ну как так? как то так погнали Гоним, гоним. А, кстати, что у нас там нарисовано на знаке? На желтом? Нужно будет... О, на наслед... а, Они. По... А черепаха какая-то. А на предыдущем не такое было. Что, кстати, было на предыдущем нарисовано? Я не заметил. Ну, и черепа радиации, это понятно. А вот там что-то было такое интересное, не, не знаю. Ну, в общем, возвращаться в любом случае нельзя. Машина не раз. Ой, как на нас... На... У, -у, -у, -у, у Вы видели, ребятки, как мы перелетели! Вот вам и зеленая. Не успел сказать, что если там зеленая, то все супер классно, что-то она будет. Она у нас побомбила все. Честно говоря, я так и не понял до конца. Она бомбила меня или бомбила моих противников? Ну, э, не заметил, урон мне принесло или не принесло. Бомбочки, ракеты я бы даже... Ой-ой-ой-ой, ракеты пили Так, Так циркулерки эти так очень сильно мешают убрать бы их но тогда было бы неинтересно привет опять черепаха ускоренится жуух острые зубы ух ты как мы светимся мы просто сияем интересно соперников мы так отсеиваем. ну видимо нет вот опа кусаем покусаем покисаем покусаем. всех покусаем так вот как все не так ой врубились как то сот негодяй пока мы Живой же не хватает догнать надо машинку, уничтожить Не успели привет черепаха а, Наверное черепах больше всего На знаках едем Едем узнаем а, Нет давайте наверное сейчас Что мы с вами сделаем Давайте-ка мы сейчас с вами Что-то улучшим А что мы улучшим можем улучшить бомбы Купим наверное все таки Вот такие ядра Да на осколочную нам не хватит явно денег Ну Давайте хотя бы ядер купим а то наши вот эти бомбочки, коктейли молота, вообще несерьёзно. Как Даже урон, в принципе, машинам не приносят. Не знаю, как так я ездил с ними. Ну, сейчас проверим новое. Так, давайте крутнем и пусть нам выпадет как можно больше бомб. Одна урон, отлично, еще бомба нет. Ну, 10% ускорения к общему количеству, тоже неплохо. Со старта и вообще, ну спасибо и на это в общем о там крокодил крокодил нарисован на первом знаке ну я не буду возвращаться кому интересно вернитесь посмотрите что было на первом знаке в предыдущем задании так летим летим летим летим. Ух, как мы смогли собраться и справились на штыки чуть не нарвались видели ребята фух фух привет крокодил пока крокодил Ой-ой-ой, ой, что происходит, что происходит? Давай, давай, давай, кусай, дверь, кусай, кусай. Ну куда ты, куда ты переворачивайся? Ой-ой, как же мы вот так вот нарвались. Ну, становится нет. Нет, не будем пользоваться такими фишками. Я вот всегда обещаю не пользоваться всякими улучшалками или такими бонусами. Не знаю. Ну не смотрю. Даже кого я обманываю? Рекламное видео я смотрю обязательно. В общем, давайте попробуем еще раз проехать. А главное. А, не потеряться в этом месте Там, кстати, можно было разбить дверку Но почему-то я... А, опять бублик Почему-то я как-то не смог вовремя перевернуть нашего Гатора Кстати, машинка называется Гатор, если я не ошибаюсь Если я ошибаюсь, ребят, поправьте меня Вот, а, Гатора не успел повернуть И, к сожалению, у нас расставил пресс с шипами Давай же, поднимайся, ух ты пишешь падаешь и лежишь валяешься давай летим ух как мы пере ух, все перелетели решили полетать как как во второй части мы летали там неимоверное количество а видите а машинки могут разворачиваться а, и полицейские могут разворачиваться а мы нет как-то несправедливо Uh, да, мне интересно, почему разработчики так сделали. Ну, не знаю, может так интереснее. А может и нет. Так, я, мне кажется, мы уже потихонечку подъезжаем к тому месту, где у нас был тот Прездово Давай съедим. Съели машинку. А, у нас здесь процента нитро опять. В общем, давай-давай-давай-давай, нитро на. Набр... Ну, куда ты крутишься? Ну, господи, ну, откуда у тебя руки растут, что ты так играешь? Это, ну, я не знаю... Ну как так можно? Ёд моё! Ой! Ой, слов нету. Еще стреляю. Так, две бомбочки аж понадобилось, чтобы уничтожить этого полицейского. Летим, летим, летим. А, я не знаю, проехали мы уже тот момент или нет. Где уже тот пресс? Тот злосчастный пресс. Наверное уже... Да-да, наверное уже... Ой-ё-ё-ё, -ой -ой -ой -ой, полиция. Проехали мы! Ой! Ой, нас укусили и уничтожили. Ладно, ребят, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики версиям. Пока-пока.